<кười> Мужики, чищ, um, um, чтобы вы понимали, uh, я вот вчера как закончил стрим и буквально час-полтора-два назад закончил делать перестановку, потому что было очень тяжело, но в итоге, в итоге я тут ужас жесть я я все очень долго буду привыкать такому ну типа блядь слишком слишком того я теперь буду стесняться улыбаться потому что зубы и их видно теперь я не знаю почему до этого не было видно а сейчас так сильно видно теперь мне хочется чат вот сюда вот сделать потому что я теперь смотрю в эту сторону ужас какой-то пиздец пацаны пиздец вообще где все находится короче как вам качество для начала я сейчас вам начну рассказывать истории, вы вообще, наверное, херете, блять. Вот, вот мне вот это вот-вот вот существо вообще тут и не надо, как бы. Оно, понимаете, оно может мне все снести. Потому что, когда я вам расскажу сейчас то, что происходило, вы ёбнитесь. И я ёбнулся за эти дни. Это вообще пиздец, то, что вот... Э -э да, блядь, да иди ты нахер! Ты чё, охерел? Он на меня прыгнул. <свот> на <свот> на на накинулся. Я еще сделаю рам в телегу, пацаны. Тут потому что... Ладно, давайте так, чтобы вы понимали вообще э всю суть происходящего. Как бы оно сейчас так вот выглядит. И оно стоит как бы за мониторами. Оно, оно не, а, это потом расскажу, почему оно так вышло и почему оно, ну вот этого всего вот так вот не будет. Но пока что, пока что, вот как бы вот мое лицо и будем так пока что сидеть. Потом поймете, что будет происходить. Короче, мужики, это наверное даже пойдет на нарезки, там на Ку получается, да, в чатик пишем. Для начала я хочу, короче, всем вам показать, насколько эта камера жесткая Бля, мужики, помните, я вам говорил о том, что у меня, типа, после... Ну, вот сейчас началось очень сильное раздражение кожи Хотите, прямо сейчас я вам покажу, насколько это сильно Эта камера это полностью передаст, вот как оно есть прямо в жизни Вот, то есть, насколько это пиздец Короче, готовы? Раз, два, три И кто мне в этот момент решил позвонить, блядь? Школьники Короче, вот, вот эта вот штука теперь полностью, ну, как оно есть, передает вот оно, если, если говорить про качество Вот оно, все качество передается Как оно есть сейчас в реальности, в жизни Но правда, оно сейчас еще на меня светит сильно, вот эта штука Поэтому волшебная кнопка Вообще все фиксит И насчет вот этой штуки, пацаны, вот это вот как бы сейчас вот, Когда я ему говорил о том, что вот я возвращаюсь с душа И у меня все лицо краснючее Вот об этом я собственно и говорю У меня дикие ебанутые пятна на Вот здесь, это не прищи, чтобы вы понимали Это не прищи. это именно, блять, пятна Именно пятна красные вот так вот сейчас мое лицо выглядит в реальности. Одна кнопка, все фиксится нахуй. У меня такие же на лбу. Ну вот, когда видишь, у меня еще так вот, если волосы на наэтовать, то чуть-чуть даже видно. О, видишь? Чуть-чуть палится. Короче, нормально. нормально. показать ту стойку, рассказать вообще всю историю, как происходил мой переезд и почему он очень тяжелый оказался. Так, мужики, как видите, на речи комку, сейчас я буду рассказывать жесткие истории... Во-первых, вот она стоечка, эльгата, и как вы можете заметить, прямо сейчас она у меня в руках, и на ней не стоит моя новая камера. Вот, собственно, это и стало самой главной головной болью, почему я переезжал не вчера за вечер, а переезжал в районе, что, суток, блядь? То есть я вчера вот только стримовнул, начал переезжать, и сейчас я стрим запускаю, я, я типа переехал. Это пиздец, короче, мужики... Вчера я, значит, заканчиваю стрим Сразу же мы с Дашей бежим, э, собственно, переезжать Вчера, э, прям в момент, когда нужно было переезжать Мы, собственно, переезжать начали Даша уже заранее все подготовила Она все разобрала, чтобы у нас было легче Ну, то есть уже у себя вещи Она собрала, чтобы быстро все перенести Мы вчера планировали все это сделать за один вечер У нас вообще ни хера не получилось Короче, когда мы только вот сюда пришли И начали думать, собственно, как этой стойкой пользоваться Оказалось, что это ебаная, блять, дресня, нахуй Это полное ага. дерьмище Короче, вот эта эльгатовская стойка это полная залупа. Запомни, у меня свет эльгата, лучший свет. У меня стойка эльгата, вот это лоу-профиль, лучшая стойка для микрофона. Но вот эта херня для камеры это полнейшая залупа. Не, окей, давайте так, если бы она. Э, ну, то есть, если бы эта штука использовалась, вот что ты поставил ее, камеру вкрутил, и все, ты камеру больше вообще не трогаешь. Тогда да, эта штука хорошая. Намертво закрепить, и все, и бесконечно она там. Но пиздец, пацаны, я не понимаю, в чем была проблема. Короче, я не понимаю, в чем была проблема. Вот эту вот штуку сделать, блять, с резьбой. Чтобы когда ты ее крутил, у тебя руки цеплялись вот за вот эту штучку. То есть, как сделать так, чтобы вот ее, собственно, закручивать. И в чем получается проблема? А, ты ставишь камеру на вот эту хрень. Ты должен расслабить вот эту штучку, вот эту вот крутилку. И тогда у тебя вот эта штука, вся вот так вот болтается. То есть, она, во-первых, сама болтается как хочет. И вот эта штука болтается во все стороны, как хочет. Соответственно, тебе нужно как-то ее выровнять. После того, как ты ее выровнял, тебе. Да, блять, не в ту сторону. После того, как ты ее выровнял, ее нужно закрутить. После этого ты вкручиваешь камеру, и ты должен камеру начать крутить. Но в какой-то момент ты начнешь, ты камеру закрутишь так, что начнется уже крутиться не камера на вот эту резьбу, а сама вот эта штучка начнет крутиться. И закрутится она настолько сильно, что потом ты просто захочешь вот так вот ослабить. И выкрутить как-то, чтобы камеру снять Или камеру покрутить А у тебя не получится, у тебя будет вот эта хрень сама крутиться здесь Это такая дресня, пацаны Короче, если вот эту штуку пользоваться Вот поставил и забил То есть как камера как вебка Типа навсегда, тогда окей Но так как я снимаю ролики И я типа камеру достаю Любое доставание и одевание камеры превращается в сущий ад Эта штука стоит половиной тысяч Минус 500, считаю, вот, и купил уже 500 рублей <laughs> Спасибо большое Короче, эта штука стоит э, 5500 рублей 5500, блять И я ей не могу пользоваться В итоге, прямо сейчас э, Это все установлено вот так Вот это примерно выглядит Вот У меня прямо сейчас за этим угловым столом Находится еще один стол, там все вот это вот И, собственно, камера И поэтому она на меня сейчас так смотрит И поэтому, если я сейчас сделаю вот таким вот образом Сейчас, секундочку. Блять. Во! Вы видите мониторы. Вот. Поэтому вот такая вот тема, пацаны. Это временно. Если что, это временно. Я уже нашел решение этой проблемки. Я заказал э, на озоне новый штатив. И этот штатив сможет стать у меня правее И, короче, там начинались прям вот дикие проблемы Мы вчера э, не сделали перестановку Мы весь вечер сидели, плакали, тильтовали От того, что мы не знаем, как все это расположить Потому что, во-первых, мы очень сильно разочарованы от вот этой истории легатовской Это худшее, что можно было придумать Точнее, нет, оно исполняет свою функцию, То, что она должна делать, она делает Но я просто не понимаю, почему нельзя было не сделать Не вот такую ебаную хуйню Когда ты ослабливаешь, и она вся крутится вот эта вот тема. Просто сделать другое немножко крепление для камер, чтобы быстрее снимать. Или хотя бы сделать вот на этой штуке резьбу. Я не понимаю, в чем была сложность и проблема э, вот этого всего те, э, дела. Поэтому, короче, стойка говно. Э, и мы начали думать вчера, так как у нас не получилось это расположить. Я же хотел изначально за кугаровский стол Дашин сесть. А получается так, что раз стойка, это не, э, ей нельзя пользоваться, то и какой нахуй смысл э, мне кугр... за кугровским столом. Поэтому мы начали... Э, Стол переносить туда, этот сюда, а это нужно, блядь, полностью практически их разбирать. Потратили вчера весь вечер на то, чтобы столы перенести туда-сюда обратно, о боже, как приятно. Euh, и после этого начали думать, как здесь уже в комнате все расположить. В итоге прямо сейчас э, у меня вот здесь вот шкаф находится. Сзади у меня еще старейший стол. Также у меня есть э, надписи, которые оказывается теперь не видно из-за блюра. У меня есть очень красивый шкафчик, который я, может быть, сейчас даже как-то вам покажу. И куча всего. Но я сделаю рамтур в телегу. Внимание, нахуй. Вот так вот выглядит, блядь, вот так вот выглядит теперь моя полочка. Вот, там вот у меня всякие фигурки находятся. А, ну, короче, вы видите, как там примерно все это располагается. И вот, кстати, по поводу плавности камеры. Вы видите, да, как она? Ну, типа, все, это все, что я могу делать. А дальше, если я захочу, то она будет телепортироваться. Я не знаю, даже слышите вы меня сейчас или нет. Понимаете, в чем проблема? Но вот так вот это сейчас у меня выглядит. А, так, по-моему, у меня вот так вот видно было, да? Вот. Я надеюсь, меня было слышно. А, вот, вот так вот сейчас у меня все это выглядит. Дело. Блять, у меня еще камера как-то. Высоко смотрит. Бля, у меня теперь не видно эту микрофон. Не, ну это, короче, потом по-другому будет сделано. Теперь свинку не видно, братан, тут вообще, тут, тут фиспекта типа не видно. Тут как бы фиспект там как бы я постарался над всей штукой ну короче проблема в том что сейчас она показывается вот так вот полубоком на меня но потом камера будет стоять вот прямо здесь когда придет новый штатив просто на этом штативе мягко говоря он, он не то чтобы не дотягивается короче с проводом проблема там чтобы стримить full hd Нужен провод охуенный. А провод охуенный только Соневский. А он типа, ну, коротенький. Поэтому я сейчас не могу поставить ее правее Мне Нужно провод новый покупать, Тайпсишный, качественный. С этим 3.2 скоростью передачи. Только в таком случае я смогу. Короче, мужики, может быть кому-то из вас ну, нужна оригинальная элигатовская стойка, я не знаю. Мало. Да. ли. Если кому-то нужна э, э, э, оригинальная элигатовская стойка, но имейте в виду. Типа снимать, одевать с нее неудобно. То есть это намертво закрепить камеру. И все. То, как бы. Не знаю, продавать, не продавать, но. А может быть, я ее как-то найду и применение. Как вариант взять, прикрепить ее куда-нибудь, например, к шкафу вот так вот. Вот так вот прикрепить к шкафу, блядь, сверху меня Пустить здесь э, э, ленд-палку И прям с головы у меня будет свет светить Не знаю, может быть даже что-то придумать с ней можно будет Ну-ка, давайте по посмотрим, что сейчас будет Она будет сама вытягивать? А, кстати, кстати, кстати, кстати Зацените, еще прикольчик Что там еще можно? Блядь, ну... Работай, нахуй. Вот в зеленом цвете у меня больше всего прыщей, кстати, видно. Не очень? Почему не очень? Почему не очень? Ну, давай, включайся, блядь. О, мигает, смотрите, стробит. Фиолетовый цвет стробит. Включайся нахуй! Это это типа синий. Ой, точнее, это фиолетовый, что вы понимали, я сейчас включу. Вроде как. Или синий, хуй пойми. Ну блять. Так, короче, это все весело, но при свете как бы лучше. А еще э, опять зацените, что у меня происходит с губами. Теперь э, из-за этой веб-камеры очень сильно видно, ну, типа, что у меня с губами. А еще знаете, что я могу сделать? Я могу вообще вот так вот сидеть. Все. Как там такое качество? Теперь вообще фул меня видно. Это чтобы они дальше не лопались. Вот теперь видно зато, когда я говорю, что у меня губы лопаются, теперь видно, вот просто кровяка пошла чуть-чуть. Угу, угу, угу Блять, у меня теперь видно э, Наушники G435 Что мы еще показать? Вот, допустим, пультик Пультик, супер качественный пультик Хотите посмотреть на мою татуировку, допустим? Жесть Ну, короче Фокус, конечно, я его ебал Ну-ка, элегатовский Вот этот логотипчик Но вот такой вот блюх, короче, у камеры. Вот такой вот фокус интересный, автофокус стоит в режиме стримера. Пульт от ядерки? Да, подсветки под ногами. Что за суета, короче, рантур по моей новой комнате? Я переехал с прошлой из-за жестких причин. Чуть попозже, короче, в этом же ролике расскажу. Тут одним дублем просто покажу, что поменялось, что изменилось и вообще, что улучшилось. Вот такая вот комната. Выглядит она примерно следующим образом. Если вкратце, если вам только это интересно. А сейчас будем идти, короче, поподробнее. Так как у меня здесь стоит компьютер, э, веб-камера, которую будет смотреть, отправляется прямо вот на эту доску. На этой доске у нас, значит, тут есть новая комната, новая жизнь. Это всякие прикольчики для стрима. Здесь у меня стоит столик старый, где всякие трусы, носки. <coughs> Неважно. Здесь кнопка YouTube, всякие картины, э, клавиатуры, шапка-ушанка, манго, маска. Здесь куча всяких... Э, курочек, здесь картина, которую мне нарисовал подписчик, здесь всякие маленькие игрушки, это у меня такой фон для стрима, скажем так очень немножко тупо сделано, то что стол, шкаф тут тоже стоит стол, немножко спойлеров на будущие ролики, здесь короче ZXT ноутбук, без шуток, прям ZXT, вот, здесь две посылки, тут короче мышка и VD7, и наушники, копия вот этих вот, которые прямо сейчас на моей шее G435 для видоса необычные крутые девайсы Салика. вот Здесь стулбок стоит, но здесь место, я даже не знаю, оно слишком пустое, и, может быть, я вот стол туда передвину, посмотрим чуть попозже Короче, здесь у меня шкаф вот такой, здесь коробки, чтобы туда коты не прыгали, здесь одежда, висит здесь таблетки, здесь коробки, шмотки, короче, дефолт шкаф Вот, Моник один, Моник второй, Моник третий Здесь идет скрин моего кореша. Вот микрофончик, мой любимый с этим элегатовской штукой, весь в волосах. Вот, если вот так вот, как вот допустим, веб-камера стоит, вид у нас примерно вот такой пока что получается. Вот как-то вот так вот это все выглядит. Вот, здесь жопа собаки. Там написано фиспект реально. Вот. Все это на кронштейне. Я эту штучку могу монитор поднять, опустить. Красивенько, классно. А тут начинается, короче, самое интересное. Возможно, для тех, кто смотрит стримы, теперь у меня все стримы проходят на камеру. Вот на вот эту камеру. Sony A74. Вот она стоит у меня на вот этой штуке. Это называется штатив, видеоштатив. Вот так вот. И смотрит она, получается, туда. Те, те кто сидят на стримах, уже заценили качество. Просто ой ой ой ой ой ой ой Но вот в чем прикол. Я проебал половиной тысяч рублей на вот эту залупу. Эльгатовская стойка. Какая же это дресня. Я переезжал только из-за того, что думал, что я буду пользоваться вот этой темой. Но вот это вот крепление настолько уебично сделано. Это просто ужас. Я сейчас, наверное, даже не смогу его... А, нет, смогу. Вот, смотрите, я его ослабляю, хочу, допустим, закрутить сюда камеру. А вот эта штука болтается так, сама она крутится, и камеру вкручивать просто нереально. Короче, эта штука может быть и прикольная, чтобы поставить камеру и намертво ее зацепить, но если ты постоянно снимаешь ролики, тебе нужно хоть один раз в неделю это снимать, это просто ужаснейшее изобретение. Я проебал половиной тысяч. В итоге я заказываю сейчас нормальный штатив, чтобы он у меня не вот здесь стоял так вот ненадежно, а чтобы я его мог на пол поставить. И из пола, блядь, ударился. Смотрела камера уже прям туда. Потому что здесь могут снести коты. Поэтому ко мне уже едет новый штатив, денег я много проебал. Здесь компьютер, здесь звуковая карта. Все в таких ебнутых жгутиках. Я забыл подрезать. Просто, чтобы вы понимали, тут все в жгутиках. Вот типа где-то... И где-то я уже подрезал, где-то я просто ебать дебил. Вот так вот, в общем, выглядит сейчас мое игровое место. Вот. И теперь качество стрима из-за камеры просто за какое. На Твиче можете заценить сами. Пишите в телеге там в этих, в комментариях, я почитаю, как вам вообще нравится, не нравится, уютно, неуютно. И те, кто сидят на стримах, как вам вообще картинка? Вот. Вот ну, такая тема. Вот так вот это теперь все выглядит. Кстати, если много лайков поставить, покажу еще дальше комнату.